Извините, вы говорите по-русски? Вы можете сказать, где находится ближайший магазин? Куда ты магазин? Ты давай, магаешь. Пусть и упики эстичелле. Что же, если ты живешь в этой стране, не суда элементарно, что эстичелле не упитывается? Вот и знак, что это здесь не эстичелле, здесь говорится только эстичелле. Ой, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, где мы сейчас находимся? Ты что... А в гостинице девушка сказала, что... В гостинице? Вы турист? Да, турист из Мурманска. Ну, а это совсем другое дело. Магазин, вот это дирекция 5 минут кулят. Спасибо. Вы очень добрый человек, а в России все говорят, что в Эстонии только фашисты живут. Это крымские пропаганда. Это ерунда. Не верите этого? Да, конечно. Ну, до свидания. До свидания.